звук дома, дома поспите, когда приедете, тогда и поспите. Да. Я сама могу убрать, я могу здесь накрутить убрать. А? Не да. ну, расскажите, как вас звать, потому ну, что все-таки вы новый коллектив и не все с вами еще знакомы. Такая заявочка на фестивале была, что вот новые, которые не обкатанные по медиа. То есть можно сказать, вы вот новые, не обкатанные три. смотря где не обкатанные, в Киеве можно давно обкатанное. В Киеве а где еще? а где еще вас обкатывают? В плане пресс, или в плане, в плане обкатки. Там, где, где мы были, были. там, где. где мы были, нет, мы в ужгороде были на радио, на ТСН, ну, ну, в да, были, в Раковске были, и на радио тоже были. Да. Мы стараемся максимум брать от каждого города да, поучаствовать, и там и там и интервьюшечку дать или поехать куда-то поболтать на радио. Давно вы вообще собрались? В 2013 Март, 9, 8 марта. Да. Отмечаете эту дату, наверное, каждый да. день? Да. Просто был выходной день, и мы с собраться. собрались. Именно втроем. Потому что с Ирой мы играли где-то месяца 2-3, да, с зимой. А с Дашкой мы подхватили уже в марте. Дашку подхватили. Дашка была не против, Да, мы две Иры, и очень легко запомнить и Дашку посрединке, наш цветочек. Я всегда загадываю желание. То есть так, так, так, так и произошло твое участие вообще в, в этом коллективе, да? Когда вы он так приседаетесь. Мы загадали меня, наверное. Потом, я, я даже не надеюсь, Нам Фредди Меркьюри посоветовал, говорит, такая барабанчица, и даже говорит, так мы же я знаю. И вот она появилась Даже через Фредди Меркьюри. Конечно, мы с нас с ним связаны. Вы практикуете магию, да? Он приходит в С. Он очень реален на самом деле весьма. Он придумал нам название, мы по нему пишем песни. Ну, у меня есть друг, ему уже 26 лет, а для него до сих пор Тупак Шакур реальный. Вот, у нас были поэтому... тоже муза. И Фредди, и Фран, да, наша муза номер два. Какую а идею вы несете? Вы какие-то радикаль... радикальные С феминистки? Нет. Наверное, задавали вам такие вопросы. Что ж радикальные? Радикальные. Вы не то, чтобы вешать мужчин, а в любом А о чем поете обычно? О О море. Фредди все-таки любимый мужчина, Самый любимый даже мужчина. в политике. Название откуда вообще такое появилось Паня Валькова? У нас должен был быть концерт первый, самый первый на Артишоке. Это в Киеве был такой фестиваль, уличный или нет? нет? Какой-то Какой фестиваль, фестиваль, да, Артишок. Вот. И у нас не было названия. И как-то в ночь перед концертом я заснула, и мне пришел во сне Фредди и сказал, Ира, не волнуйся, назови Пани Валько. Я прихожу на репетицию, говорю, девочки, вы знаете, как, как Фредди посылает. А мы такие Пани да, они такие по «О, круто! Фредди тоже мне так сказал!» Вот мы сошлись на этом. Фредди по-русски говорил, и усы у него были он подкручены, сказал, как, он, у как у гусара. Он просто вошел в, в твое сознание и заговорил с тобой твоими мыслями. Но со мной так обычно. Так вы часто приезжаете? Первый раз, не первый раз. раз. Второй да. раз. А с, а с э, фестивальными словами, как вы? Как вы снюхались, как у вас это получилось? Нас пригласили. Да. Просто мы вот. так? нас есть да. У нас есть общий друг один, и мы списались с ней и хотели сначала сольник сделать в поле просто концерт. Я говорю, о, есть фестиваль друга, давайте на фестиваль поговорим. Даша. Какие дальнейшие планы? Вы вот по заявке фестиваля вы намерены открывать новую украинскую сцену. Как вы планируете это делать? Ну у нас вообще складывается. Планы, поймет, планы, планы свои э, откатать тур, который mm -hmm. сейчас идет, потом записать альбом. А, то есть вы еще и в туре? Да, да. Викен тур. А где происходит? Где можно еще будет вас увидеть? Будет следующий концерт ворона, потом Киев, Днепропетровска, Одесса. И еще будет два фестиваля, Захит и Файна Миска. Это следующий концерт, приближайший. Ну, а нет, итоге, да, потом мы планируем засесть в студии, писать дописывать льбом. Мы уже записали демки, да, и вот осенью он должен, по идее, выйти. И тогда уже начнется новый дом. Да. Сложно на студии работать. Как вам? У нас на повестке есть единственный красный парень, Александр Дворецкий, которому Благодарны, потому что он нам помогает за другом и вообще во всех делах. Да. Вплоть до того, чтобы искать инструмент, возить нас в другие города, например, в выступает. Вот, Он у нас поможет, и он нам помогает за другом. На у нас происходит так, что мы в своем... Э, мы не ограничены вообще ну, в своих... Во времени. Да. Давай запишем так, давай запишем тут то там, что все. Давай. Просто на ходу получается. Да. Да, вот да. Это звучит, это звучит как такой... Фимейл, этник кор, наверное, у меня какие-то такие вот эмоции. Так ты не назвала? Да. да. да. Ну, вот у чё у нас бы... Расскажите, пожалуйста. Чувственный минимализм? Чувственный, женственный, женственный минимализм. Просто чувственный, женственный. Просто чувственный. Женственный. Вы, вы не стремитесь туда? Но... Мы никуда не стремимся. Мы, Мы делаем это. Мы же меняем. Мы но... но я все-таки вот заметил во время вашей озвучки я заметил момент э, вы называете инструменты и устройства оборудования именами вот например там э, поднимите монитор иру погромче часто часто вы обзываете свои инструменты именами. именно мне, мне, кажется, мне кажется, так и рождается новая музыка, забывается старая, это что-то что похоже на рецепт приготовления музыки, а ты и сидишь. У них где-то где -то, то же самое, просто кто-то забывает, что это уже игралось и продолжается на новом. Как вам во Львове, как вам здесь пика пикассон? Очень, что очень больше нравится, всего? Очень интересно, можете даже можете шоу такое придумать, сидеть и вышивать на подушке. Это да не да мое. <смех> Но они могут быть уже вышиты, а вы просто. А мы будете певать, мать. Не, мы зачем нам? Да. Или кукольный театр? Же... Я смотрю, такая вот сумочка. Сумочка такая вот лежит. Это Дашкина. Это Дашкина, сумочка. Угу. Это просто так или это с чем-то связано? Это связано. А передать передай, передай а пожалуйста, она? Ну, вообще-то это из Индии. Да, да, я вот вижу, что она из Индии эта сумочка, а, да? А расскажи, расскажи, пожалуйста. Что Нет, про про про то, почему она у тебя вот эта сумочка. Я она была в и купила эту сумочку, потому что у меня уже не помещалось все подарки, которые я хотела привезти, они не помещались, пришлось купить сумку. То есть это исключительно женская такая вот прагматичность. Купила сумочку, потому что она продавалась, а ты была туристом или? Потому что надо было что-то. Она туда... еще и гармонирует. Да, я специально. Из глазами. Из пироны и с гармошкой. Здесь все сошлося. больше больше никаких не воспоминаний, не связаны никаких идей. Нет. А по какому поводу ты в Индии была? Я ездила заниматься йогой. То есть там особая какая-то йога в Индии? Индийская. Ну вот я ездила с учителем который уже там бывал, и мы просто по святым местам путешествовали. Ну, у нас такой усиленный курс занятий. Блиц-курс, э, блиц вет? Ну, вет, ну, наверное, вед тоже, но больше практики, в а теории. А что больше всего в Индию тянуло? Э, внутренняя моя сущность. Но я давно хотела туда поехать, и это стало возможно. Ну, говорят, там, там души перерождаются, реинкарнируются все на востоке, там до солнца. Первое воплощение челове в человеческом теле говорят, что это будет в виде обязательно, потому что это святое место, и как бы душе дается такой шанс, первый опыт получить именно там. Ну, чтобы... То есть мы можем предположить, что все интузии — это первые рассужденные участия? Имя такое для путешественников просто. А трофим Трофи. Вернулась из Индии, что-нибудь из музыки почерпнула? Да, я почерпнула новые инструменты. Что открыла для себя? Каджира, это такой бубен типа индийский с натянутой кожей хамелеона. Давай, 2-3 километра. Ну его можно найти в Ютубе часто, но это только в Индии на нем играет. Еще очень странную такой э, духовой инструмент привезла, Странно. да там, короче, фрукт какой-то странный и дудка, и ты дуешь в этот фрукт, и звук такой, как, похожий как. как у заклинателя змей, наверное, да, или что-то такое. Что такое. Ну, тяжело дуть. Я... Да, ну, да тяжело, там нужно да. хорошие легкий но это я для девочек как, как, ну, как, ну, как Ну, погоди такой, да? Ну да. Вспоминается именно вот ну, этот вот. шарик и дудка, ну погоди. Еще бубенцы на ногу себе привезла. Так. У нас вообще куча странных инструментов, Не все еще нашли да. свое применение. Некоторые лежат и ждут своего часа. Например? Из странных песен. Ну вот эта труба. А, она еще... а все остальные уже задействованы. Будете пробовать в ближайшее время? А она сама. это ну, как Бывает песня, ты понимаешь, о, вот это сюда. И... Специально мы ничего не делаем, Например, то, чтобы его приткнуть куда-то. Лексотон пролежал сколько? Год или меньше? А нет, да, меньше. меньше. Ну, может полгода, да? Но. На Новый год подарили его или нет? Лексотон такая штучка такая. Ну, только то есть, знаете. Вот. И в песню как раз отлично интересно все такое очень по женски у вас получается на самом деле вам дали а подарки, чай, подарки да? они они лежат они с вами ездят да? у вас для этого есть сумочки и когда-нибудь обязательно это помаду это очень практично что это очень практично у тебя есть чемодан, в котором все это лежит чемодан, кстати, у вас очень классный я я вас заснял даже ваш чемодан это наш герой да сценический герой его зовут Боб почему почему Боб я бы называла по-другому как Никак. Я бы назвала его чемодан. Да, чемодан хороший имя. Чемодан. надо уже потихоньку идти, потому что еще на канал. Девчонки, желаю вам удачи на канале. Спасибо. Буду Спасибо. сегодня наблюдать ваше выступление. Я сниму все, что мне позволит внутренний накопитель памяти. И все, которые со мной будут. Я очень рад вас видеть здесь. Наконец-то я вас догнал. Догнал. Во Львове, да. да. но это это она идт шаманит уже. Это я у нее потом спрошу, когда это все закончится, все это прибегает. Спасибо. Передайте привет. Привет! С вами был э, Макс Гайдученко и Event Room. Всем привет. И Пане Балько.